Всем добрый вечер. Все сказанное на канале является личной фантазией автора. Я не предлагаю ни к чему относиться серьезно из того, что тут говорю. Сейчас я опишу просто срез клипов, что я тут увидела. Группа Little Big показывает знак радиации. Лежит невеста в гробу. У нее на букете знак радиации. И в глазах такой же знак. То есть увидеть радиацию на гробу надпись хорошая сохранность бреда или что-то такое хорошая сохранность бреда весь клип снят в таких желто-черных тонах смайлики с высунутым языком язык как символ богини калия или как символ ну получается разрушение да Кресты изобразили пустым, то есть лампами обвели крест как бы пустой. Не знаю, это намек на применение ядерной энергии. А где именно применение энергии? Может быть, другой клип про свадьбу уже у Маргенштерна даст подсказку. Свадь свадебная песня. На множестве кадров певец находятся на фоне «Желтой и голубой машины» и «Свадьба». Особый же интерес представляют два клипа. Свежий клип Кристины Агилеры и свежий клип Шакиры. Это именно срез по новым клипам, но их разберем в другой раз. Уж больно интересные упакованные у Кристины гиллеры люди массово неподвижно смотрят свои смартфоны с очень мрачными лицами с очень мрачными лицами, похоже на ситуацию как бы замерзшую на непонятную ситуацию или на трагедию или на ожидание трагедии. Уши Киры в сюжете песни в нее стреляют, выбивают ей сердце, и она целый клип несет это сердце в банк, где его положат в сундучок. Особая тенденция по клипам, вот я взяла их некоторое количество, сейчас не считала даже, особая тенденция, клипы заканчиваются на телефон, именно на смартфон в конце клипа. Особое, «Особый тренд сердца», «Сердце, телефон в конце» или «Петь про белый шум». Что-то связанное со звуками, то есть «Услышьте, услышьте». Что такое сердце продолжает оставаться непонятным. И повторю целых два клипа про свадьбы. Допустим, один биографичный, а вот второй. «Свадьба во сне вообще символизирует к смерти». Мы, конечно, все надеемся, что здравый смысл победит, и никакого ядерного взрыва не будет. Чтобы разбирать эти послания более глубоко, надо все-таки разбираться в политике, а я вот тут именно и не очень. Но это интересная тема, что даже полный профаноид может просто внимательно наблюдать и вот находить знак радиации, допустим, в клепе. Я действительно предлагаю посмотреть свежие клипы Шакиры и Агилеры. Шакира, кстати, хорошо играет, прямо так трагично. Там должно быть что-то интересное. Дело в том, что сердце и телефон, я иногда допускала, что это может быть там Сириус, например. У меня такие версии. Повторяю еще раз, не предлагаю к этому относиться серьезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч.